Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня в своем видео я хочу поэкспериментировать вот над такими сеянцами. Это мои сеянцы с моего аденюма, так что материала много, так что можно экспериментировать. Во-первых, я хочу их срастить, вот их четыре здесь, да, я хочу их так четыре и срастить, чтобы они как бы были. И составить грунт. И причем в состав грунта я хочу добавить кварцевый песок. Смотрите, в общем, видео до конца. Почему я сказала, что это мой материал? У меня просто на канале есть видео. Это мой адениум дал семена. И вот я их посеяла. 4 семечки посеяла, и они все зашли. Но я видите... Их, конечно, нужно было уже и пикировать, как бы, но я вот совсем не занималась ими. То есть они стоят у меня, я не могла сказать, прям, что под лампой или просто обычный свет. И в то же время они, видите, растут. Вот такие вот адеши выросли. Корешочки такие. Здесь, конечно, морковка. Ну, корешочки я не хочу, а этот прямо совсем маленький маленькая была поэтому маленький все-таки наверное я буду сращивать три потому что этот ну совсем вот такой малышка попробую их срастить Ну, это чисто говорю ради эксперимента вот таких вот маленьких я кстати уже сращивала денюмы, но они такие довольно-таки уже повзрослее были годовалые не такие малышки и они у меня вроде срослись, да, но я вот просто поторопилась и рано сняла. И они у меня как бы сейчас все равно по отдельности растут в одном горшочке. То есть по своей вине. То есть их нужно хорошо подождать, чтобы именно они срослись, только потом снимать а, вот это вот, чем вы обматывали. Я просто чуть-чуть совсем сниму. Ну, для того, чтобы срослись, нужно все-таки все равно же снять немножко. Идет. Совсем кожицу чуть-чуть. Они, кстати, маленькие. Очень хорошо. Вот всякие манипуляции с ними. Обрезание корней. Там вот, допустим, ну, прививка, конечно, такие маленькие не, не годится. А вот для срастания, я думаю, что это, в принципе, вообще отлично. Так, и третий. И теперь вот с этими срезанными местами их нужно хорошо прижать друг к друг другу. И теперь самая такая задача. Это нужно хорошо связать их. Прям вот вообще хорошо. От этого будет зависеть вот именно, как они будут срастаться. И вместе с вами понаблюдаем, что будет. Еще раз повторю что нужно очень хорошо их стянуть, иначе не получится. Ну вот так вот я их перевязал, И теперь я их посажу в стаканчик. Стаканчик я посажу такой же. На дно я положила кварцевый песок. У меня вот такая фракция. Мелкий песок для растений не подходит, потому что он используется как разрыхлитель, как разрыхлитель, и он содержит в себе много калия. Если мелкий песок, он будет так прессоваться, то есть не нужно, а вот такая фракция, она очень хорошо подходит, причем она очень подходит, в ней можно укоренять растения. То есть сеять можно, да, посев делать. И вот ради эксперимента я хочу попробовать посадить именно а, в такой грунт. Но я буду использовать, я вот здесь уже приготовила. Но здесь у меня, конечно, больше. Здесь у меня кокосовый субстрат, древесный уголь и часть вермикулита. И теперь я хочу сюда еще добавить кварцевый песок. Он в себя не набирает воду. Он используется как разрыхлитель. Но это, конечно, не для них столько грунт. Здесь я просто потом еще адениум буду другой пересаживать. И буду использовать этот грунт для другого адениума. Просто хочу попробовать. В общем, суккуленты можно вообще в чистке сажать, вот этот кварцевый песок, и они будут расти. И теперь все это я перемешаю. Вот такой рыхлый грунт получился. И теперь я его в стаканчик так насыплю. И посажу сюда адами. Вот так. Корешочки расправлю. Ну, вообще вот по консистенции, конечно, грунт такой довольно-таки интересный получается. Посмотрим, что будет. Я понаблюдаю. Сейчас я поставлю на самое светлое место. И поставлю этих малышей. Я... Здесь как раз светло. Очень хорошо. И понаблюдаю. И, конечно же, я вам буду рассказывать, как себя чувствую. Конечно же, я этот кварцевый песок покупала для аквариума. У меня здесь, видите, поменялся грунт, я здесь сделала кварцевый песок, поменяла фон. И мне попалась такая статья, очень хорошая в интернете, что кварцевый песок можно применять в растеневодстве. И вот я решила попробовать, как раз адениумы относятся все-таки к суккулентам. Суккуленты очень хорошо растут. И также, как бы я уже говорила, что и укореняются растения в нем хорошо. То есть понаблюдаем, что получится. Ну, рыбки, конечно, супер, мне нравятся. Увидимся в следующем видео.